Уголь ДПК переводится как длиннопламенный, плитный, крупный уголь. Уголь добывается в Кузбассе, в Кемеровской области. Этот вид угля довольно крупных размеров. Горит он медленно, вот, а фракция у него 5-20, приблизительно как скулах. Вот. В основном уголь ДПК используется в бытовых целях. Благодаря высокому содержанию углерода он горит без дополнительной подачи воздуха. Минусы. Остается грязь. Большие камни надо разбивать. Но эти минусы легко устраняются при покупке угля в мешках, которые насыпаются вручную. Плюсы этого угля. Крупные камни горят медленно. Имеют минимальную зольность, то есть горает почти весь. Уголь повышенной калорийности с высоким КПД. Большая теплоотдача. Уголь горит ярко, не коптит. Пламя высокое, не засоряет дымоход. И экономически выгодно топиться этим углем. Теплодача угля ДПК 7000 тысяч килокалорий на килограмм. Информацию о цене и доставке вы можете узнать по телефону на экране.